Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам про такую новиночку из FixPrice. Это зубной порошок готовом виде на черном угле от народных рецептов. Если я не ошибаюсь, то это 51 рубль. Если честно, я вообще ни разу не пользовалась зубным порошком, вот решила попробовать. Обычно все пасты, тут вот что-то вот мне понравилось. Тут написано профессиональное отбеливание Кристальная белизна Безупречно растворяет налет после первого применения Дарит природную белизну и блеск Устраняет микроповреждения Зубной эмали Обеспечивает мощную защиту от кариеса И болезней десен Черный уголь, витамин Е, экстракт мяты масса эвкалипта, ферменты В общем такая вот красивая упаковочка Не могла пройти мимо нее В общем как-то так Я ее уже протестировала Сейчас покажу вам что тут внутри идет. Тут идет вот, собственно, рассказывают про сам товар. Там еще на полочках был белый уголь. Вот, я вот решила черный взять. Так, он идет в таком вот интересном тюбике. Похоже, как крем. Он был запечатанный там. Все, я, я протестировала. Сейчас покажу, какой он. Вот он идет вот такой вот черный. Что хочу сказать. Человеку, который ни разу не пробовал пользоваться зубным порошком, мне, если честно, не очень понравилось. Я в следующий раз брать точно его не буду. Во-первых, потому что он не пенится, когда чистишь зубы. Я привыкла, чтобы была пена, все равно как-то... В общем, больше мне нравится с пастой. Если бы она пенилась, то еще как-то я бы мнение, наверное, поменяла. Свежее дыхание как такового нет, вот как от пасты. В принципе, я не знаю. Вообще, как бы, главное, чтобы был эффект. Ну, в общем, смотрите сами. В принципе, за такую цену, я считаю, можно попробовать. Я попробовала, мне не зашло.